Уже с на, апреля месяца вот, все наши студенты начали обеспечивать еженедельно продуктовыми наборами. И этот опыт оказался очень полезным и для республики. Республика также решила вместо монетизации, вместо предоставления каких-то денежных компенсаций для малоимущих и самозанятых республика вот, сформировала соответствующие продуктовые наборы. Но поскольку все-таки у нас большое количество проживает вот нуждающихся, Ильша Травкач, он две недели назад выступал на аппаратном заседании перед Кабинетом Министров, перед Президентом, и Президент поддержал. И вот включил наш университет также в программу поддержки тех категорий населения, которые наиболее пострадали. И вот первая партия товаров пришла, и я надеюсь, в ближайшие дни уже будет передана нашим студентам, проживающим в деревне университета и в других кампусах.